современная притча, а где же ты, по-твоему, находишься? Однажды человеку приснилось, что он был в раю. Красота вокруг, правда, вскоре он начал ощущать голод, а вокруг никого? Эй, уважаемые, есть тут кто-нибудь? Закричал он. Тотчас явился какой-то человек и сказал, к твоим услугам, что не прикажешь, все исполню. Для начала попросил он поесть, и в миг все исполнилось. И чего бы еще не попросил, все в миг исполнялось и в самом деле. Уж он наелся, напился, отоспался. Но чего бы ему еще? Красивую женщину попросил, и в миг доставили ему Гурию небесную деву. Кровать слабяжей периной и была ему кровать. И вот так продолжалось несколько дней. И все было слишком хорошо и всего было слишком много. Человеку захотелось какого-нибудь напряжения, труда, так как за всю свою жизнь он не был без напряжения, без чего-либо, из-за чего люди переживают, печалятся. Все было просто невыносимо блаженно. Тогда позвал он того, кто исполняет его желание, и сказал ему, нет, хватит, это уж слишком, мне бы какой-нибудь работенке. Знаешь, Страшно надоело сидеть вот так с пустыми руками. И тот, кто все исполняет, сказал ему, я могу сделать все, кроме этого, здесь невозможно никакая работа. Да и зачем тебе работа? Уставший от безделия человек тогда сказал, да надоело, понимаешь, надоело, уж лучше вас отпустите, если здесь нет никакой работы. Тот, кто все исполняет, смеялся до изнеможения и сказал наконец. А где же ты, по-твоему, находишься? Что вы все об этом думаете? Оставьте комментарий. Поставьте лайк. Подпишитесь на канал. Переходите на канал. Смотрите другие наши видео.